Толше толще лед стал, да? Mm -hmm. Вон мотыль в этом Багажники. Вот. Приехали на рыбалку. А конь сейчас надолбим. Погода отличная. Дорога хреновая. Дорога уже да. Лед сыроват, снег подтаивает. Колик собачку уже там. Да лучше мне, блять, чем собаки, блять. Постой, повиняй. Я, блин, Я тебя сюда ввела, Я тебя сюда ввела, И кто собаку. Так. Самолет летит по небу. О, не, не, не, слева. Он пошел. Подушка это это, вот с листянки Я говорю толще, а? говорю толще. Не почищай, не за одну бури так туда, туда, туда, сюда, туда всегда легче будет. Или буру тебя этот, короче, маленький. Этот, ну я примерно высел, но у того нык побольше. Да. Не там телефончик есть, если нужно послать, позвонить. Может здесь можно будет так приехать, посигиловать, что-нибудь по ценам узнать. На катере. Ну он, наверное, это отдыхающий хвостик. Так, ну мне пробуроть где-нибудь дырочку-то. Вот здесь вот пробуроть. Ого. <свист> ну, а? ну здесь деньги. на против поле. Тишина пока. А? Тишина пока. А что ты ее долбишь? Долбить надо бабу так, <laughs> тогда она благодарна будет. А где-то лунку даёт? Нет. нет у меня... Дядька уж на третью лунку пошел. А ты всё с первой не можешь разобраться. Сделал 5-6 подъемов нету. Ничего делать. Санек. Вот так вот руки останутся трястись. Натрясешь. Ну стакан не сможешь поднимать, потом разгольешь и весь. Ага. Выдрочил. лагу до белого колени он хапнул блять ну, что там за ерунда под носом флашмачик Дело было не в бобине Дискотеку поставил, сразу же хапнул еще не факт сейчас проверим Тихо, не брызгайся. Ставь Олег дискотеку. Он сегодня потанцевать хочет. Ну, потом можно и на тушку, а сейчас дискотеку ставь. разбрызгался. Ты знаешь, где рыба тут есть? Легко. Где машина стоит? На самое рыбное место поставила, а? Сейчас подбурится под колеса. Где же машина уйдет под воду. малые генгену, калюляк, калюляк, калюляк, Вот они еще не додумали Для этого и просто Что там? <смех> такое? Взять черт хе хе он от вас ко мне убежал О, <смех> видишь, какой кабан, бля Видишь, кабанчик какой. Ты кабанчик? Вон кабанчик. Знаем мы вас, кабанчиков. камере поднесете. О, хороший какой. Глаз, блин, прямо как зеленый такой. Поставь дискотеку и не парься. У меня и на дискотеку нормально поклевок. Пока сигаретку курил, пять штук поймал. Бля. Куда больше-то? Ух ты, кабан какой! Какой-то прозрачный, блин. Откуда-то издалека пришел 10 минут 12-го. он Ну, Олег, он одного кабанчика вытащил. Будешь рвать рот рвать ему? А? Рот будешь рвать ему? Смотри, палец ему в рот засунет до самого желудка, он станет большой-большой. На палец. Ты на большой палец одевай, он побольше будет. Да не, он не будет. что он дурак, как у меня есть. Да, наверное. Да, сходил. На черную. На черную. Попробовать а, фирменную мою ловить. Черный сапанышем. Ну, Коля на черную ловит. Ну, он только поставил, тоже надо попробовать этот, который хорошо работал. С этим, с медью ага. на пузе. Видишь, как дернется За хвост, наверное. Да Нет, тот побольше. Ты смотри, вот ему палец в рот засунул, аж глаза у него вылезли, бля. А что, да нет, у него глаза выпучились Да нет, куда Если тебе кое у него глаза вылезли Эх, юмористы, мать вашу. Смотри-ка, кабанчики пошли, блядь, нахуй, на черный Ага Так мне твоему уху, блять, еще отцепился Олег умеет кабанчиков делать Ты ему дай, он пальцы позасовывает на все пять пальцев по кабану оделай, но ты... Еще на уши два повесить. Это ты его поднял уже так. Маленько, дай перекурить лунки, он опустится опять вниз. Интересно. У меня все поклевки в основном возле дна. метра от 1 Небо синее-синее.